Летчик, моряк и фрезеровщик, разговорились, кто как домой возвращается, летчик, я после полетов прихожу, как в дую своей, так она у меня пропеллером крутится. Моряк, я возвращаюсь после рейса, как в пердолю своей, так она у меня, как грибной винт, вращается. Фрезеровщик Иван. Почесал так затылок, подумал и говорит, а я свои маньки как засажу, вы вдвоем хрен провернете. <реклама> Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.